Банде Гурупада Дондам Бхакта Си Чайтана Прафум Банде Нитан Андо Саходитам Си Банде ВАНЧА КАЛПАТАРУ ВАСВЯ КРИПА СИНДУ ВЕВЕЧА ПАТИТАНАМ ПАВАНЕБВА ВАСНА ВИБЬО НАМО НАМА МУКАН КАРВАТИ ВАЧАЛАН ПАНГУМ ЛАНГХАЙТИ ГИДЕМ ИАТКИ ПАТАМАХАН ВАНДИ ПАРМАНАНДА МАДВАМ БРИНДАВАЙТУ СИДЕБВАЙ ПИАВАЙКЕСВАСВАЧА Сновактипаде деви саттватвойи намо нама Нараяно намаскиттана рончайиванароттамам девингсара Сад-ануракта-guru-бхакти-yukta-bhakti-pramод-акша-jago-dharun Дэй-yam-sadhā-parivabhagnam-avishtadu-ham thās padam siva Ятпадапал лавана кочанда мани чатая, биспуре жи, таки мапи кабава душва дарш, Пурона нурагро сусагро сар мурти, сарадика ми када, Гаура Шри Кришна Чайтанна Гаура Бхакта Кришна Кришна Кришна Азанурами то хужеу кого каха бодато шанкитаной кпитару камала ятакшо вишам бару бандеягат приокару Киснах, Киснах, Харе буктин, чомуктин, чадада синита, Бхавану рупе н садан нра нам, Ганга таранг рамания жатакала пам, Гоури нирантара бигуши тобам бхагам, Нараяно приямано гомада Барана сипурапати Хаджави Шанатхам, Ваги Шаджави Шавадхани, Лакшмир, Хаджача, Вакшаши, Джассаз-Тидай Самбиит, Твам Нисинга Махам Хаджи, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Хари Кришна. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе САМПРИЯТЕ ДУРИТА ДУСТЬМА САДУТИВРАМ КАМАТУРАМ ХАРСА СОК ВАЯИСЯ НАРТАМ ТАСМЕН КАТАМ ТАБАГАТИМ ВИМИССЯМИ ДИНАХ НАИТАТ МАНОМЕТАВА КАТАС ВАИКУНТВА НАТО САМПРИЯТЕ ДУРИТА ДУСТЬМА Кама турам гарасасагагай гарасагай гарасагай гарасагай гарасагай гарасагай гарасагай гарасагай гарасагай гарасагай гарасагай Гаудия Госхипати, Шри Шрила, Бхакти, Сидханта, Сарасвати, Гасвами, Такур Пракупат, Парамахамса, Джакаткуру сказал, не погружайтесь в материальный мир. Постоянно помните о своей изначальной сарупе. Старайтесь помнить о ней. Не погружайтесь в материальный мир. Будьте осторожны. Если вы погрузитесь в этот мир, вы разовьете привязанность, вы привяжетесь к нему. А если вы будете привязаны, то вы не сможете выйти из оков материального мира. Возникнут много проблем. Поэтому Прабхупад говорит, мы живем в материальном мире, поэтому для нас естественно. Мы живем в материальном мире. мы живем в материальном мире, мы должны Взаимодействовать с людьми этого мира. Этого невозможно избежать. Но при этом Прабхупад говорит, что мы не должны привязываться, мы должны слишком погружаться в этот мир. Естественно, что невозможно избежать, взаимодействие с людьми. Тем не менее, можно изменить настроение людей, с которыми мы общаемся. Бхактина Такор говорит, что из комментариев Купадешамрити. Бхакина Такор говорит, что если вы будете вступать в близкие, в тесные взаимоотношения с материалистами, не избежать проблем. Да, вза вза взаимодействие с людьми необходимо, его никак не избежать. Тем не менее, можно избежать близкого общения. Если я буду общаться только case, на внешнем уровне, не вступая в близкие взаимоотношения, привязанности не возникнет. А Шила Прабхупада вновь и вновь говорил, что не приняв прибежище, а Пракрита Шабда-Брама невозможно выйти за пределы материального мира. Вчера мы говорили о Шабда-Браме и Пара-Браме которые являются воплощением высшей милости, читания Махапрабху. Имеется в виду, что Махапрабху по своей глубочайшей милости донес знания до нас о них. Нужно помнить о том, что шабда Брахма подобен бесконечному океану. Не имеет границ. Шабда Шастра — не имеет границ, и мы своим крошечным ограниченным мозгом не способны постичь его в полной степени. Можно... Я в действительности не способен извлечь сливки из всех шастер, поскольку мои возможности ограничены и в связи с этим я должен полагаться на Шрота Пандху. Это то, чему учил нас Махапрабху. Те наставления, которые дает нам Гуру Варга, должны исполняться нами в точности. Без малейшего отклонения мы должны строго следовать им. Без сомнений. Если же мы начнем спорить, противоречить, это повлечет за собой наше падение. Ведь в Бхагавадгите сказано: если у меня нет полной веры в Прабхупада, Бхактиврадхакур, если меня беспокоят сомнения в них, это будет причиной моего падения. Именно поэтому нам необходимо полагаться лишь на Шрота Панху. С самого начала необходимо верить, обладать твердой верой. Пример этому: вы маленький, вы ребенок. И на день Сарасвата, Сарасвати Пуджи ваш отец собирается начать ваше образование. Он приглашает пандита, чтобы тот обучал вас грамоте. Он учит буквам. Это буква «А», это буква «О», это «Б», «Б». Если в этот момент ребенок начинает спорить, почему это вы говорите, что это «А»? Есть у вас какие-то доказательства этому? Что это «А», это что это «О». Я не собираюсь верить вам. Я не собираюсь следовать тому, чему вы меня учите. В таком случае этот ребенок так и останется неграмотным. Поскольку для того, чтобы получить знания, необходима первоначальная вера. Вера в то, что гуру и вайшнавы не могут обмануть нас. Это то, с чего мы сможем начать. Постепенно, благодаря саду санги, которую я буду совершать, я узнаю многое о Шабда Браме, о том, как что делать нужно, что нужно избегать. И в конце концов я достигну зрелости благодаря своей сада... садане, И в конце концов смогу выйти из материальной границы этого мира. Прохлад Махарадж говорит, что «Мой ум без толков, хитрый, хит... хитер». Поэтому я не могу сосредоточиться на Харикатхе о тебе. Вайкундханатх, соответственно, Вайкундха Шабда Браман. Вайкунханат, Господь, повелитель Вайкунтхе. Чистые преданные также находятся на трансцендентной платформе, которую, на которой пребывает Господь. Когда же я нахожусь на материальной платформе, как я могу достичь их платформу трансцендентную? Естественно, что нужно, мне нужно возвыситься до их уровня при помощи баджана. Это возможно сделать лишь при помощи баджана. В противном случае я далеко от них. А если я на таком огромном расстоянии, если я не нахожусь на их платформе, то как я смогу служить им? Именно поэтому в Арчанпадхете сказано, что даже в материальном мире, те, кто для того, чтобы по-настоящему поклоняться полубогам, необходимо самому стать полубогом. Если вы не занимаете их платформу, то вы не сможете оказывать им настоящего служения. Что уж говорить о Господе, который трансцендентен? <соединяющие> Из-за своего ума <соединяющие> я не хочу слушать о <соединяющие> тебе. Он Асаду, то есть он осквернен. Как я уже говорил, вы можете омываться три раза на дню. Это не говорит о том, что вы чисты, поскольку чистота возникает в сердце, когда вы можете постоянно памятовать о Верховном Господе. Я постоянно говорю об этом. Это мантра, которую мы повторяем постоянно. В ней говорится, что внешне, на внешнем уровне и на внутреннем уровне можно очиститься лишь при помощи памятования о Верховном Господе. Итак, осквернение это кама, то есть э, оск... желание, материальное желание оскверняет нас, и вот это и есть настоящее осквернение. Я плачу, когда я лишаюсь того, чего хочу. Я радуюсь, когда получаю то, что я хочу. Я плачу, когда сталкиваюсь с какой-то опасностью, но на самом деле счастье, удовлетворение, чувство, что все в порядке, человек испытывает, когда он понимает, что все, все его желания исполнены. Но в отношении прошлого, настоящего и будущего найти не существует ни счастья, ни несчастья. То есть, когда мы говорим, я очень счастлив, я очень расстроен, все это относительно и материально. Что благом является для вас, что, что вы считаете их благо для вас, благо для вас, вас может быть чем-то неблагоприятным для меня. Может То, что хорошо для меня, может быть плохо для вас. Люди разные. Все зависит от предыдущих самскар, от ранее накопленных самскар. Махапрабху говорит, что нам не нужно думать обо всем этом. Вместо этого мы должны сконцентрироваться на Апракрита Шабдабрамане, на Харикатхе и Киртане. В третьей шлоке Чайтани Махапрабху говорит в третьей шлоке Шикшаштакам. Прежде всего необходимо стать смиреннее, чем трава под ногами. Это то, без чего мы не сможем совершать Харинама Санкиртана. Стать таким еще более всепрощающим, чем дерево. Как объясняет Махапрабху, когда кто-то приходит, чтобы срубить дерево. Дерево не возражает, оно не спорит. Дерево отдает все, что у него есть, на благо других. Фрукты. Тень, то есть фрукты, дерева не ест само, оно дает другим, оно образуется под собой тень, но страдает от солнца. Тень, которой могут воспользоваться люди, чтобы укрыться от зноя. Кто-то использует листья деревьев, кто-то дерево, древесину. Итак, Махапрабху советует нам принять прибежище Шабда Брамы. Но что подразумевается под этим? Необходимо практиковать, повторять, Слушать Харикатху. без Все это невозможно делать без смирения, без Тринадапи как вчера я говорил, Шабда-Брама и Пара Брама едины. Когда я произношу какой-то трансцендентный звук Апракрита -бра Браман, Апракрита Шабда не отличен от предмета, который называется, который. То есть название не отлично от самого предмета. Как Святое имя Господа Хари Кришна — это практика Шабда Браман. Оно не отличное, не отлично от самого Кришны. Если мы достигнем должного уровня, по милости Гуру и Вайшнавов, мы сможем повторять подлинный, чистый Харинам. Ради сатсанги необходимо избавиться от санги, от неблагоприятного общения. Они не могут сосуществовать. Те, кто обладает трансцендентным разумом, лишь они могут видеть Кришна. Мы не можем увидеть Его при помощи материальных органов чувств. Наши материальные органы чувств не могут прикоснуться ни к каким трансцендентным предметам, ни к чему трансцендентному. Без сатсанги мы не можем прогрессировать. Благодаря трансцендентному звуку, который не исходит в суст чистого преданного. Хотя мы, может быть, и не можем в полной степени воспринять его, но если мы будем слушать, наступит день, когда мы почувствуем, что Шабда Брахма обладает сварупой. Можно задаться вопросом, как шабда, как звук, может обладать сварупой. Это я буду объяснять впоследствии. Махапрабху не давал лекции, но на протяжении всей своей лилы он показывал нам, что Он хочет находиться в сатсанге на протяжении 24 часов в сутки. Когда он физически не находился в сатсанге, он совершал ее на уровне ума. Если у меня нет возможности быть у овощного физически, я могу памятовать о них. Сатсанга должна быть беспрерывна. Если возникнет промежуток, именно в это время майя-деви, иллюзия, нападет на меня. Может быть, это какой-то небольшой отрезок времени, но именно в это время майя-деви заставит нас спасть. Махаправу слушал Харикатха Рай Райрамананде. То есть апракрита санкерна поможет мне выйти из языков материального мира. И достичь абсолютное блага. Сейчас вернемся к вопросу о том, как возможно то, что звук может обладать сварупой. Да, это действительно так. Даже материальный шабда обладает сварупой. Ведь если, если бы это было не так, то как бы можно было составить кардиограмму, когда бьется сердце, в соответствии с его сбиением, стуком, би, биением, можно составить кардиограмму или к примеру как раньше были пластинки которые воспроизводились при помощи граммофона то же самое с рекордерами они работают по одному принципу. Так, это доказывает то, что звук обладает, даже материальный звук обладает сварупой. И уж если материальный звук обладает сварупой, что уж говорить о трансцендентном звуке? Веданта сутре, вчера я много говорила о Веданта Сутре. Сегодня я должен выделить один стих. И кшан в этом стихе означает «смотреть», «видеть». И там говорится, что не нужно смотреть на материальный звук. Он обладает сварупой, поэтому не нужно смотреть на него, на, нее, на него. Когда мы разговариваем по телефону, мы можем услышать о чем-то и составить свое представление об этом предмете. Но следующее, что говорится в этом стихе, наставление всегда старайтесь видеть апракрита Шабдабрама. Что же тут подразумевается? В трансцендентной обители Апаракрита шабда брахмана обладает определенной сварупой. Вриндаван, Говардхан. То есть сейчас мы произносим их трансцендентные названия, но в трансцендентном мире они находятся в проявленной форме. Мы можем, мы должны стараться увидеть апракрита шабда браман. Харикатхо мы также можем видеть. Правопад много раз говорил. Много существует статей на эту тему. Шилабактиршакши дарга Шил с вами Махарач, Шилабактипраман порига с вами и так далее. «Встретиться с Шабдабрамой» означает «встретиться с Бхагаваном». Слушая Харикатху, «Из Лотосных на хост чистого предного» это то же самое, что «встретиться с самим Господом». То же самое говорил Прабхупад в комментариях на Упады Шамбриту. Повторять Харинам и встретиться, непосредственно встретиться с Бхагаваном это одно и то же. Таким образом, мы должны иметь твердую веру в Харинам. Проповедник дает нам указание на то, что при помощи практики повторения Святого имени мы сможем достичь трансцендентного мира. И в отношении этой темы я бы хотел коснуться истории с Харидас Такуром. Намечали Харидас Такур? Нама Мачаре, Харидас и Махапрабху однажды разговаривали, обсуждая Харинам и другие темы. Махапрабху задавал вопросы, а Харидас отвечал. Один из вопросов Махапрабху был следующим. Деревья, горы не могут двигаться, они неподвижны. А люди и другие живые существа передвигаться могут. Так как же могут получить благо те, кто двигаться не может? «Пробу, — ответил Харидас, — ты громко повторяешь Харинам». в это время вибрация твоего повторения расходится в разных направлениях, давая возможность получить благо даже неподвижным живым существам. Нынешние технологии работают по этому принципу, но несколько сотен лет назад Харидас Такур уже сказал о нем. Даже если вы находитесь в Америке, вы можете услышать то, о чем мы говорим сейчас. То есть, когда Махапрабху произносит громко святое имя, Шабда Брама достигает горы, достигает деревья. И все, что находится в окружении. К примеру, мусульмане не, с, не хотят не слышать Харинам, не повторять его. И в отношении них Харидас Такур сказал, не переживай, когда ты, когда они говорят харам, они никогда не произносят святое имя Кришны или Рамачандры, но когда они говорят харам, это слово, которое используется в их лексиконе. Оно не подразумевает ни Рамачандру, ни Хари. Тем не менее, мы знаем, что в шастрах сказано, что если даже кто-то невнимательно или в насмешку, в шутку, произносит святое имя. Байкунтунам Ханам очистит их сердца. Итак, когда мусульмане произносят харам, они не имеют в виду ни Рамачандру, ни Хари. Но как раз таки Рам Нам очищает их грехи, хоть они не подразумевают под этим словом Рамачандру, они несознательно, бессознательно произносят имя Рамачандры, Рам, и оно помогает, оно очищает их таким образом. Весь мир может быть освобожден благодаря Харинама Санкиртане. Махапрабу принял рождение здесь, в Майпура И с самого начала, он начал проповедовать славу святого Именем, Как я уже рассказывал, когда он плакал, для того, чтобы успокоить его, окружающие начинали повторять святое имя, и он перестал плакать. Когда Махапрабху родился, все вокруг повторяли святые имена. Несмотря на то, что он был новорожденным ребенком, его влияние, влияние Пурна Брамы, влияние Бхагавана было настолько же сильным, как когда он стал взрослым. Когда он родился, люди, все, кто жили здесь, бессознательно начали повторять Харинам. Они не понимали, почему они сейчас хотят повторять, но они повторяли. Они принимали омовение в Ганге и воспевали святые имена Господа. И сказано, что Махапрабху явился под святые имена. Со временем Махапрабху начал показывать причину своего прихода. До того, как посетить Гаю, Махапрабху осуществлял разного рода лилы. Но он полностью переменился, приняв прибежище у Ушвара Пурипада, в Гая дхаме Когда он вернулся с Гая, он был погружен в настроение разлуки. Он устраивал санкirtну в Шрива-сангане. Сан раз. На протяжении целого года она продолжалась. Несмотря на то, что мы что материальная разлука опасна материальная разлука материальная разлука погружает нас в Майо, когда, к примеру, умирает жена или отец, или кто-то из наших близких оставляет этот мир, мы погружаемся в разлуку с ними. И такое материальное, материальное разлука погрузит нас в океан страданий и повлекет за этим. Наше падение. Материальная разлука никак не способствует нашему прогрессу. Она не помогает, она наоборот навлекает иллюзию. Или я переживаю за потерю денег или близкого. Трансцендентная разлука, та, что называется вираха, Единственное, при помощи чего можно избавиться от материальных оков. Вираха поможет избавиться от материальных оков. Вираха с вайшнавами, с Бхагаваном. Трансцендентная вираха помогает нам вырваться из оков материального мира и развивает в нас вайрагию отречения. Именно поэтому Сарвабаума Батачаря написал эти строки. Когда вы испытываете разлуку с кем-то, кто находится на трансцендентном плане, вы избавляетесь от материальной привязанности. Это происходит автоматически. Когда вы испытываете трансцендентную вироху, она обрубает все привязанности в материальном плане. Когда ребенок умирает, мать рыдает, как сумасшедшая. Если вы в утешении, чтобы утешить ее, предложите ей что-то, ничего не поможет. Она ничего не станет слушать. Итак, разлука в материальном плане приносит лишь проблемы. Махапрабху, Махапрабху уже показывает нам совершенную, превосходную крипу, говорит нам о том, что пока мы не начнем чувствовать разлуку с Гуру Ваштамом и Бхагаваном, мы не сможем вырваться из оков материального мира, избавиться от материальных привязанностей. В Рамананда Самваде в разговоре Махапрабху с Рай Раманандой, мы видим, что затрагивается эта тема. Какая вираха самая... Какая... Какая с кем разлука больнее всего? Это Вайшнава вираха, разлука с Вайшнавом. Вайшнава вираха вираха это то, то есть с кем бы то, и с чем бы то ни было, разлука способствует лишь нашему падению, но разлука с ващнавами способствует нашему возвышению. Итак, посетив Гайо, Махапрабху был погружен в глубочайшую разлуку, в глубочайшее чувство разлуки. Окружающие думали, что он заболел, они пытались лечить его, наносили нагло, лечебные масла, поливали водой, но ничего не помогало. В действительности Махапрабху являла эту разлуку для того, чтобы преподнести нам урок. Многие не знают, но однажды Махапрабху хотел обсудить с что-то трансцендентное. Однажды она услышала о том, что Махапрабху хочет покинуть Навадвипо, покинуть дом. Она отправилась, и когда она услышала это, она отправилась в дом своего отца. Перед этим он, она спросила, «Прабу, я слышала, что ты хочешь покинуть дом?» Махапрабху не мог ответить. Не смел ответить. Но позднее он был вынужден сказать ей, «Если ты, «Я не сделаем жертвоприношение». То есть это не слышал никто, это было сказано наедине. Махапрабху и Вишноприя находились одни. «Если ты не сделаешь это жертвоприношение, я не смогу спасти этот мир». Вы знаете, почему Махапрабху принял саньясу? В Навалюбе были те, кто... Хотели напасть на Махапрабху. Были те, кто сомневались в нем. Сомневались в подлинности чувств, которые он испытывал. Кто-то завидовал. Критиковал. Впоследствии Махапрабху сказал вас Пандиту, «Я пришел в этот материальный мир для того, чтобы помочь людям. Я, хотел, я хочу вылечить их. Я принес им лекарства. Но я вижу, что их болезни развивается, прогрессирует. Я хотел помочь, но происходит полностью противоположное. День за днем... Их болезнь становится все страшнее, и я не знаю, что делать. Также Махапрабху был вынужден обсудить это с Шачиматой, поскольку правила Махапрабху, было таковым, что, чтобы он не задумывал сделать, он прежде всего советовался со своей мамой. Он говорил ей об этом. И то, как он получил разрешение принять санья соча было подстроено очень разумным образом. Махапрабху сказал, Вишнопри, что если ты не поможешь мне, если ты и я не совершим это жертвоприношение, мы не сможем помочь, я не смогу помочь этому миру. Когда я приму саньясу, когда я оставлю свой дом, оставлю жену, те, кто критикуют меня, смогут взглянуть на меня другими глазами. Когда они увидят, что я оставил дом, они поймут, что я оставил всю свою собственность, богатство, оставил молодую жену, оставил любимую мать и буду как нищий ходить от двери к двери, распространяя харинам. Тогда эти... Люди, которые критикуют меня, станут уважать меня, оценят меня и смогут принять ту милость, которую я принес для них. Итак, в день, когда Махапрабху, в ту ночь, когда Махапрабху оставил дом, он при помощи йога-май подстроил так, что... Вишнаприя не смогла понять, что он уходит. Поздней ночью он выбежал из дома и помчался к Нидоя-гату. В настоящее время, то место, где находился рудра -двип, протекает Ганга. Это находится как раз в той, в той области недоягат. Недоя означает бессердечный. Махапрабху был полон решимости. Он бросился в Гангу. Было раннее утро. Не было лодок, и он переплыл ему пришлось переплыть реку и он выбежав на то есть выйдя из реки на другой берег он помчался в катву добежав до катвы он отыскал Кешава Бхарати, чтобы получить от него саньясу, но Кеша сказал, я не могу. Махапрабху возразил, он даже обещал, он сказал, нет, я не могу, если я дам тебе саньясу, я буду ответственен за ту боль, которую станут испытывать твоя жена и мать. Я... Это навлекет на меня страшный грех. Я не хочу совершать этого. Парикмахер, к которому обратился Махапрабху, чтобы сбрить свои волосы, не соглашался. Увидев прекрасные локоны Махапрабу, парикмахер отказал ему. Но для Махапрабху, возможно, все. Прибегнув к помощи йога Майи, он и получил саньясу от Кеша Бхарати, и сделал так, что парикмахер сбрил его волосы. С самого утра в Катве было печальное настроение. С самого утра окружающие говорили Кешава Барати, не смей давать ему саньясу. Если ты дашь ему саньясу, мы... ты, ты пожалеешь об этом, мы... тебе придется заплатить за это. То есть они угрожали. Но так или иначе, при помощи Йогамая Махапрабху смог получить все, что хотел. Там же присутствовал Нитянанда Прабху, там был Мукунда, а также Чандра Шекарачарья. были там, рядом с Махапрабху, и рыдали. Но Чандра Шекара не мог даже двигаться, он был подобен статуе. Он не мог понять, что происходит. Он... Шачимата сказала Чандра Шекар Чарье, «Отправляйся в Катву и приведи назад домой моего Нимая». Но он не мог ничего поделать. Таким образом, Махапрабху получил саньясу и после этого направился во Вриндаван. Сокровенная причина принятия саньясы Махапрабху заключается в следующем. Он говорит, према это моя собственность с внешней точки зрения не было совершенно никакого смысла для Махапрабху принимать Саньясу, поскольку према это уже это према цель Саньясы это уже было то чем он обладал Итак, Махапрабху начал свой путь во Вриндаван, Нитьянанда шел с ним. Все хотели отговорить Махапрабху идти во Вриндаван. И лишь Нитьянанда смог при помощи хитрости направить Махапрабу в обратную сторону. Тем не менее, он не смог изменить его настроение. Нитянанда подговорил местных мальчиков, пастушков указать Махапрабу ложное направление. Они кричали «Харибол, Харибол!» и Махапрабху обратился к ним с вопросом, где находится Вриндаван. Но так как Нитянанда заранее обучил их указать в противоположном направлении, они так и сделали. И благодаря этому Махапрабху пришел в Шантипур. Встретился там с Адвайта Гасаем, который ждал его. Он принял омовение в Ямуне омовение в Ганге. Думаю, что это Ямуна. Но когда он увидел перед собой Адвадда Ачарью, он понял, что Нитянанда обманул меня. Итак, все преданные Навадвипа, все, кроме Вишнуприи, пришли к Махапрабху, Увидеться. И там Махапрабу стал раздавать. Не мы стал раздавать, щедро стал развивать, раздавать милость. Абсолютно все, все бежали к Шинтипуру даже те, кто первоначально выражали оппозицию по отношению к Махапрабху. Таким образом, Махапрабху изменило сердца даже демонических, даже людей с демоническими наклонностями. Итак, по желанию Адвайта Гасая, на протяжении 7-10 дней Махапрабху совершал харинама санкиртану и раздавал санки. Крипу, милость всеми каждому. Правхупад говорит, что до тех пор, пока мы будем просить кого-то о милости, То есть мы сможем принять чье-то прибежище, когда разочаруемся в собственных возможностях, когда мы поймем, что мы сделали уже все, что могли. Мы сейчас бессильны. Когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами и осознаем, что сами мы не можем разрешить возникшие проблемы, то есть пока мы это не осознаем, мы не станем прибегать к помощи друг другого человека. Когда мы осознаем свое бессилие, мы обратимся за помощью. Итак, когда мы обратимся за милостью к Махапрабу, к его спутникам, к Прабхупаде, Бхактиврадхакуре и нашей Гуруварги? Когда? Когда мы осознаем, что наша жизнь бессмысленна? Когда мы поймем, что мы сами достичь успеха не можем? Когда мы осознаем, что наступит смерть, и нам придется оставить тело, и что будет с нами в будущем, мы не знаем. Итак, прежде всего, необходимо осознать свое плачевное состояние, свою, свою беспомощность. Например, бедняки обычно обращаются к богатым за помощью. Дайте какое-то количество денег, и я начну на них бизнес, свое дело. Или если вы хотите обрести какое-то знание, вы чувствуете свое, свое несовершенство, вы обращаетесь к кому-то, чтобы восприняли как ученика. К тому, кто обладает знанием. Итак, только... Когда вы почувствуете свое, свою ничтожность, свое, м, свою беспомощность, вы обратитесь к тому, кто превосходит вас. Обратитесь к окружающим, к кому-то другому. Напрямую мы, от, напрямую мы не можем получить милость от Господа, от Махапрабху. Об этом говорится в Шастрах. Мы должны обрести ее. Не напрямую, но через Гуру и get Итак, люди обращаются mm -hmm. за разрешением своих проблем к тем, кто может им помочь. Я могу привести этому один пример. Милость, которую выражает, или милосердие, которое выражает материалист, имеет границы. Но читание Махапрабху выражает милость безграничную. С одной стороны, кажется, что мы получаем кто-то милостив к нам, кто-то помогает нам каким-то образом. Но за этим, как правило, всегда стоит то, что не будет для нас благоприятным. Сварум является вечным спутником Махапрабху. Когда читание Махапрабху принял Саньясу и покинул Навадвипу, Марубгасай не мог вынести разлуки с ним. Он также оставил свой дом и отправился в Варанаси. Там он принял саньясу. Он не получил данду, но получил мантру. И вызвали Сваруб, Сваруп Гасай. Когда он вернулся, когда он вернулся с Варанаси, он будто бы ослеп без Махапрабо. Он не, не мог думать ни о чем, кроме как о Махапрабо. Итак, в Варанаси, он как безумец, получил саньясу, а затем начал размышлять, как встретиться с Махапрабом. Он узнал, что сейчас Махапрабху в Порушотамадхаме. Итак, он отправился из Варанаси в Порушотамадхаму. Он в действительности является вечным спутником Махапрабху. Но после того, как Махапрабху принял саньясу, произошла первая встреча в Пуре. В Гамбира-Мандире. Он предложил свои поклоны Махапрабху и произнес эту шлоку. Мадурджа О Прабу, Ты – безграничный океан милости Подобная милость не исходило прежде ни от кого. Никто не раздавал подобную милость. Мадхавачарья, Вишнусвами, Нимбаркачарья, Раманоджачарья не давали такой милости. Это невероятно редкая милость. Во всей истории человечества. С момента существования этой планеты такой милости не было. Никогда. Мы еще поговорим о том, насколько редка аватара Гауранги. У Господа много аватар, но как редко приходит он в форме гауранги. Итак, Сваруб Гасай со слезами произносит эту шлоку. День за днем я буду приводить свидетельство тому, что все, что говорил Сваруб Гасай, является совершенной ситхантой. Итак, он лежал в Дандавате перед Махапрабу и произносил эту шлоку. Возносил эту молитву. Ты безграничный океан милости. Как сегодня утром я говорил, Каруна это милость. Нет милости. Как осознать, что такое милость? Если милость есть, то вы, когда увидите, что кому-то плохо, почувствуете необходимость помочь. Итак, видя наше... Видя, то есть, видя ваше плачевное состояние, мое сердце расплавится, то есть наполнится состраданием. Тогда я почувствую необходимым протянуть вам руку помощи. Итак, прежде всего, не коруна. Милость, сострадания, Сострадание приведет к дое. К дое, то есть это... Милость в примененной форме, то есть когда вы хотите конкретно что-то сделать. Корона в непримененной форме, она находится в сердце, но ее не видно. Она просто плавит ваше сердце, и вы чувствуете боль страдающих. Если есть корона, то вы считаете необходимым как-то помочь страдающим. Это и есть доя, милость. Гасай говорит, что твоя милость настолько безгранична, что подобного еще не было во всей истории человечества. Все проявления милосердия в этом мире, пожертвования, что бы то ни было еще, имеет границы. В истории хорошо известен царь, который раздавал пожертвования, раздавал абсолютно все. То есть он раздал пожертвования, и когда он осознал, что он уже раздал все, он пожертвовал свои собственные одежды. Подобный пример есть и в Махабарате. <реш -чандра> Царь Хришчандра раздал в пожертвование. Все, что у него было, Я раздал абсолютно все, не оставил себе даже одежды. Царь Ашок также Ашок, царь Ашок хотел сражаться. Видя окровавленную реку, он увидел последствия войны и сказал, что он больше не хочет никого убивать. Я больше никогда никого не убью, сказал он. Итак, разного рода пожертвования совершались за всю историю человечества, тем не менее, Сваруб Гасай говорит, твое пожертвование несравненно нет ему подобных. Потому что твоя сварупа, твоя милость, твоя крипа, твоя доя решает абсолютно все проблемы живого существа. Как мы знаем, существует четыре изначальные сампродаи, Но каждый из них обладает своей точкой зрения. Они практически схожи, тем не менее каждый обладает своей особенностью. У них связываются большие споры о виданте. Так Рамануджа Чарья написал что-то, что не подтверждал Джива с вами. Брама, шагата сказал, Брама полна kind of, you know, kind of противоречий, разнообразия. Аджива с сказал что-то, что противоречит этому. Но, то есть в конечном счете, Махапрабху даровал нам превосходную милость, то, что превосходит все. Ту, ту милость, которая превосходит э, все споры, все разногласия. Если вы помните, несколько дней назад я говорил об этом. веда беда что вы можете найти Мадхачаджо то, что говорил Мадхачаджо, беда беда Татва говорит о том, что все видимое и невидимое, одновременно, единое и отлично. Ачинти означает непостижимое. И даже это слово не передает в точности. Осознать вы сможете, о чем идет речь, только когда ваше сердце будет наполнено премой. Только тогда вы сможете постичь очинки, беда, беда, татву. Можно в настоящий момент говорить, но понять это возможно будет только, когда мы обретем прему. За этой концепцией, за материальными границами, существует царство, где говорят на языке любви. Почему тигр слушал Махапрабху? Почему сумасшедший слон слушал Махапрабху? Как это возможно? Это возможно благодаря существованию языка любви. Тогда, когда не нужно даже говорить, но слова не нужны, но понимание всего приходит. Понимание, когда сила материального мира заканчивается, начинается пространство любви, царство, где общаются на языке любви. Итак, Мадхавачария и Раманучачария обладали своей собственной точкой зрения. Да, их ситханта была практически идентичной, тем не менее некоторая разница существовала но когда читание махапраго принес свою милость все противоречия были разрешены Все споры между разными группами, которые обладали своими воззрениями, были разрешены при помощи милости читания Махапрабху. Все споры, все сражения, противостояния закончились. Поэтому Тассуруб Гасай говорит, что твоя милость, твоя доя настолько превосходна, что благодаря ей решаются абсолютно все проблемы, бесчисленные проблемы. В то же время Сваруб сказал, в материальном мире Кто-то может и проявлять ко мне милосердие, так называемую милость, но она повлечет за собой горькие результаты. Станет ядом для меня впоследствии. К примеру, отец семьи, глава семьи ушел, мать осталась одна бедная, и дядя ребенка, которая была в этой семье, де, де, женщин, де, девушки пытается выдать ее замуж. Но, в, в конечном счете эта проблема не то, что получает свое разрешение, а разворачивается так, что становится в разы больше. В храме в Миннапори Шьямананда Гаудиаматх. Жил был один молодой преданный. В то время, когда еще Шила Санта Госвами Махарадж, Джаджавар, Госвами Махарадж вместе проповедовали, они объединившись установили этот матх. Итак, там юноша ежедневно в этот матх приходил утром. И что-то подобное видел и в матхе в Кришна -нагаре. один бедный так называемый предный, приходил утром и весь храм отмывал, мыл. Утром сначала приходил на Арати, а потом весь Мадх мыл, а потом шел. И так каждый день. Потом уходил, и каждый день так. Итак, вот этот юноша в Шьямананда Годья Мадхи он посещал сначала Арати, потом мыл храм, предлагал поклоны, слушал Харикатхо, но при этом он был очень бедный. Его мать была, осталась ждовой, отец уже давно умер. так он сталкивался с большими проблемами за неимением денег, но его, но вайшнавы проливали на него милость. Однажды его дядя, который был богатым человеком, сказал ему, «О, ты, у тебя работы нет, давай я тебе дам какие-то деньги, и ты на эти деньги откроешь свое дело по продаже листьев пана». У тебя есть земля, и ты можешь там начать выращивание пана. Прежде он был занят служением Бхагавану, смыл храм. И это способствовало тому, что вашнав благословили его. И, в конце концов, его бизнес настолько развился, что у него же не было времени заходить в храм, даже предлагать поклоны Божеству. Что же говорить о том, чтобы храм помыть? Храм мыть. Не было времени даже пяти минут поклониться Вайшнавам. Итак, Махарадж встретился с ним и спросил, почему ты больше не приходишь? Махарадж сейчас у меня Я очень занят, у меня такая работа, мое дело разрослось. Итак, он, деньги у него появились, и впоследствии мать устроила ему женитьбу, женила его. Женившись, он стал еще более занятым человеком, потому что и жене нужно было уделять время. Я знаю случай, произошедший с одним... Это случае одного ученого. Он был гастроэнтерологом. ученым первого класса, он посещал Америку, Францию с лекциями. Сам он из Хайдерабада. У него было полно денег, но у него не было времени даже поспать и поесть. И, то есть эти деньги оказались для него совершенно бессмысленными. А, и все закончилось тем, что его жена ушла от него. То есть он был очень значимым человеком в обществе, но его жена ушла от него навсегда. Потому что он был настолько занятым человеком. Так вот, этот юноша женился и стал еще более занятым. Потом родился ребенок. Так он все глубже затягивался в погружался в самсару. А кого самсары так жестко связывали его, что он забыл обо всем. Так посмотрите, милость, которая якобы, милость, которую оказал ему его дядя, в конце концов привел его, привела его к его падению. Он на самом деле не хотел ничего плохого, просто дал деньги и это своего рода милосердие. Но вот это милосердие вы сами видите, к чему привело. Подобный пример с Чилабактивалаптиртхайга с Госвами Махараджем, когда он учился в Калькутском университете. Он хотел получить ученую степень, хотел стать адвокатом. Но, проходя по улице, он увидел, что сушатся одежда шафрановая. Он зашел в этот дом, спросил у хозяина, что приехали в Вайшнавы. Да, он сказал, приехали, приходи сегодня на Харикатху вечером. И так он пришел на Харикатху и увидел там Мадва Гасвай Мухараджа. Как только он взглянул на него, он даже не слушал Харикатху, он просто взглянул на него, и его сердце полностью уже было отдано ему. Между тем Кешава с вами ученик Прабхупады, говорил с поговорил с тиртхой, сейчас госвами Мухараджем, он сказал. Ты что, с ума сошел? Хочешь учиться на адвоката? Ты вообще понимаешь, что тебя ждет. Если будешь каждый день сталкиваться с материалистами, тебя будут заставлять то есть, разрешать, защищать разных негодяев. Нужно тебе это. Да, ты будешь занимать пост адвоката, и тебя будут уважать правительство, но каковы результаты этого? Да, все общество будет тебя почитать, но что с того? Жизнь уйдет, жизнь пройдет, и это приведет к тебе к большим трудностям, тебе придется столкнуться с грязными делами материалистов, которые ты должен будешь разрешать. Подумай, хорошо, благоприятно ли это, или же жить с вайшнавами и слушать, слушать Киртан, какой путь ты выбираешь. И в тот же момент Шилабахсилабхатирдха Госвами Махарадж решил, что он не станет поступать. Итак, <реш> <реш> Бхакти Валбатиртха Госвами Махарадж до своих последних дней говорил о милости Кешава Прабу, которую тот на него пролил, что он указал ему истинный путь, он показал ему, каковы будут результаты, если ты пойдешь по тому пути. Итак, милость, которую пролил Марси на Шилабакьевую черту Господи Махарадж Кешав Прабху, не была грязной, не была ядовитой, не влекла за собой никаких негативных последствий. В то время как милость, так называемая милость, милосердие дяди того юноши дала негативнейшие последствия. Когда вы... Итак... Э... <связывая> Милость Махапрабху не несет никаких неблагоприятных последствий, лишь благо всем живым существам. Об этом мы продолжим разговор завтра. Тамасадутиврам каматурам харсокавьяшнатам. Тасмин кatham табгатим бимисамидина. Тасмин кatham табгатим бимисамидина. Ванчакалпудруске посвящен Боже. Пожитану Павну Боже. So hello, дуните then one by one I can prove день за днем я буду доказывать что материальные бандиты оста